Чтоб все сарманьяки так важились под танки, в солидарности, с углетайным народом. Значит, в самом начале, когда я записалась на Швейт Израиль, то мне позвонила Анка и сказала, не могу ли я сопроводить группу Лин Хадашим. Я решила, что группы, это, ну, 5-6, почему бы не сопроводить их, чтобы они не заблудились. Но... Группа оказалась целый автобус, а Леву Хадашим оказались в основном выходцы из-за У нас конкретно было 30 молодых экиопцев, совсем молодых, в возрасте так 17 лет и 10 русских пенсионеров. Я, значит, пошла им показывать дорогу, раздали им мешки мусора, объяснили, что нужно собирать мусор. И пошла показывать дорогу им. Пошли Леву, показала Дессиманой. Дорога ушла резко в гору. Это Марат Экспорт, нужно было подниматься наверх. Они с такой скоростью бежали, что я просто не могла им дорогу показывать. При этом они еще собирали мусор. Каждый из этих 30 молодых ребят собрал, как минимум, большой мешок мусора. А тоже собрали мусор, но медленно. В общем, там, где прошли Эфиоп и русские пенсионеры, там теперь чисто. Впечатлило именно то, что она не смогла воспользоваться ситуацией. Она рассказывала, как идти. Эфиопские ребята рвали в гору, а сзади ее тормозили пенсионеры. Я не мог понять, почему она просто не организовала себе палаткин, в который бы комфортно ехала. Все-таки белая русская матриха. При этом профессиональная, я бы сказал. мы были вдвоем сегодня. Не, ну Коля кого, коля кого, что наши люди берут ответственность за такие гигантские группы. Ну все, я думаю, что Львович теперь будет просто отдыхать. Не, не, Львович чтобы с ним сказать. Я и не могу Да, даже... кстати говоря, мы им сосватываем и сказали, обращайтесь в сарму, вам будет еще. Я понял, что теперь в следующие три Львовича Львович и 50 шоколадных зайчиков.